220 отборных компаний предложили партнерство инвесторам. Пять компаний нашли партнеров и капитал на развитие. Полмиллиона долларов – общая сумма сделок. Внутренние инвесторы готовы вложить миллион двести тысяч долларов. Это результаты Бишкекского инвестиционного форума 2015. Биф 2016 – это еще больше возможностей для бизнеса. Тем, кто заинтересован выгодно вложить и приумножить свободный капитал, мы предложим лучшие инвестиционные возможности в нескольких категориях. Отправляйте заявки на участие. Это ваш шанс найти партнера и привлечь инвестиции в свое дело. Ожидаются участие бизнес-делегации из стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается большая группа инвесторов из Индии. Индия выступает партнером BIF 2016. Бишкекский инвестиционный форум. Это площадка, где встречаются бизнес и инвесторы. 8 декабря 8.00 отель Дамас. Больше информации на сайте 3W.bich.kg.